Вы не поверите, ребят, это пизда. Вас, вот, смотрите. Всем здорово! С вами, как обычно, серый. У нас солнышко и Гаши.